Знаете, я заметил довольно странную тенденцию, которая началась примерно месяц, может, полтора месяца назад. Она заключается в том, что люди стали погружаться в депрессию. Беспричинно, фактически. Знаете, я даже на себе это испытал. Но у меня, скорее всего, это было связано с неприятностями по работе, с осенью, с накопившимися какими-то проблемами, делами, отсутствием какого-то Видение будущего. Ну, Некоторые называют это кризис среднего возраста. Другие говорят, что это просто сезонная депрессия. третье сводят все к целому ряду совокупностей событий, таких как погода, экономическое состояние, политическое состояние, там постоянно эти пугалки о болезнях, о смертях, о новых штаммах вируса и много-много-многом многом, многом другом. То есть, чего не коснись, все плохо. Знаете, я где-то две недели назад подстыл, работа у меня такая, ветер, дождь, вот, и хорошенько меня продуло, а потом домой возвращался, был достаточно сильный дубак, и я прям почувствовал, как меня все это дело пробило. И вот эта простуда, я не хочу сказать, что это был какой-то баронавирус. Нет, это был обычный сезонный грипп, даже не ангина, потому что я понимаю, я чувствую, что такое не пропал у меня ни запах, не пропал у меня ни вкус. Все в порядке в этом плане. И восстановился я ну, относительно быстро. Но состояние, которое я переживал, оно было, было глубоко депрессивное. Знаете, у меня было такое состояние, как будто я бухал неделю. То есть, с чем бы я сравнил это? С отходником, именно с глубоким тяжелым похмельем. То есть, с чем-то таким, что вымотало тебя прям очень сильно и категорически. Самое интересное, параллельно с этими событиями, несколько моих довольно хороших, веселых, крепких, интересных людей, они впали в депрессию. И они мне говорили об этом. Знаете, такое ощущение, как будто волной стало накрывать людей. Совершенно беспричинно. То есть, люди эти более обеспечены, нежели я, более перспективны в плане каких-то, извините за каламбур, планов жизни. То есть, каких-то своих целей, каких-то дорог, начинаний, каких-то результатов. То есть, люди довольно успешные. Что самое интересное, они все время наплавают, у них Вроде казалось бы, все должно быть нормально. Однако нет. Я встречался с этими людьми, и они мне прямо открыто заявляли. Говорят, Димон, ты знаешь, я чувствую беспричинную депрессию, которая меня прям накрывает. Такое ощущение. Вот если бы я верил да, в какие-то там заговоры, в какие-то там излучения определенного рода, определенного характера, влияющих на психику людей, то я, наверное, согласился бы с ним, потому что это действительно волна. До этого я никогда не переживал так тяжело простуду, я никогда не переживал так тяжело <coughs> там нехватку каких-то возможностей, да и в конце концов саму осень. Я очень люблю гулять, я... Получаю грандиозное просто удовольствие от прогулок. И погода меня в принципе как-то мало тревожит. А если вы заметите, то у меня своя биосфера еще и дома. Поэтому, когда я включаю освещение, мне совершенно не важно, что там на улице. Я нахожусь в маленьком субтропическом садике и чувствую себя весьма вольготно. И когда ложусь спать, надо мной свисают ветки субтропических растений. Вы знаете, это тоже не каждый может себе позволить в квартирных условиях. Я же себе это позволяю, и это дает мне некое спокойствие, некое отторжение от всех тех внешних гадостей и проблем, которые существуют. Еще параллельно у меня э, со мной работал человек, один водитель, светло ему память, и он очень сильно переживал по поводу всего происходящего вокруг. Вообще всего происходящего вокруг. Ну это сколько? Пару недель назад буквально. У него шемический инфаркт, вроде бы так называется. Это, это, это, это болезнь, это диагноз, я не знаю, как правильно сказать. Короче, человек умер. Он проезжал несколько дней в реанимации и, в принципе, не приходя в сознание, скончался. Весьма молодой человек, 50 с чем-то лет ему было. Потом другой мой знакомый, которого я знаю с детства, буквально вот из соседнего подъезда, спрыгнул вниз на смерть лицом вниз. Каламбур. Да, лицом вниз, прямо вниз. Я как-то встретил его на остановке. И Тоже относительно недавно. Знаете, у него был такой вид, как будто на него внезапно навалились все горести этого мира. То есть у него было такое удручающее выражение лица. И я готов констатировать, что у человека была депрессия. Потом еще один человек сейчас... Свалился с инсультом, тоже очень сильно переживал о происходящих событиях вообще обо всем, что у нас окружает. И человек совершенно внезапно, ну, наверное, внезапно, потому что он мало уже меня и значительно мало. Молодой, крепкий человек. Его вдруг раз и вырубил инсульт. И сейчас человек фактически парализован, не знаю, чем там закончатся все эти события, чем закончится вся эта история. Но я предполагаю, ничего хорошего, наверное, уже не будет. Я справился со своей депрессией, справился с простудой, справился со всем, что накопилось. Нашел в себе силы по-новому как взглянуть на все происходящее. Это был тяжелый период для меня. Не знаю, закончился он или нет. Сейчас есть еще какие-то там дополнительные другие семейные проблемки по работе. там, Но я уже не так тяжело смотрю на все происходящее и... Нашел в себе силы снова улыбнуться, снова как-то двигаться вперед и по-новому вздохнуть, что ли. Посмотреть опять-таки на все окружающее нас. Хотя причин для радости на самом деле мало. Это я, это я вам честно заявляю. Но я не тот человек, которого можно так просто взять и пальчиком раздавить, растоптать, размазать. Нет, у меня хватает внутри чего-то сильного, чего-то крепкого, разумного, бодрого. И, может быть, даже в какой-то степени непобедимого. Я не из тех людей, кто опускает руки, кто сдается, кто подвержен хандре. Но в данной ситуации я вам хочу сказать, что то, что я испытал, вот эту депрессию, да, она была на физическом уровне. То есть, психологические проблемы какие-то, я с ними справляюсь весьма легко. Я нахожу причины жить, я нахожу причины двигаться дальше, я нахожу цели и понимаю, что цель не важна, важен путь к цели. Именно он дает наслаждение, он дает какие-то новые ощущения, он дает какие-то временные результаты. Все в жизни нашей временное, нужно это понимать. Я давным-давно принял неизбежность, то, что довольно скоро я состарюсь, и там уже, как говорится, как карта ляжет, и мне нужно успеть многое сделать сейчас, пока я еще могуч, пока я еще относительно молод, пока я еще имею какие-то возможности, знакомства, перспективы и многое-многое другое. К чему я, в принципе, записал это видео? К тому, чтобы поделиться с вами тем, что происходит. Это, во-первых, естественно. А во-вторых, я хочу попросить вас не сдаваться. Я хочу попросить вас не опускать руки. Знаете, легче всего поддаться чему-то негативному, чему-то плохому. Особенно, если это на физическом уровне угнетает вас. Не только морально, но и физически. Я хочу попросить вас, чтобы вы не сдавались. Чтобы вы нашли в себе силы улыбнуться, найти себе действительно какие-то цели... Найти в себе желание, обглянуться по сторонам, посмотреть на своих близких, любимых, обнять их, может быть, помочь им чем-то, если можете. Но нет, то хотя бы добрым словом каким-то поддержать. В конце концов, просто мелким каким-то участием. ну, поговорить с людьми, спросите, что их тревожит. Даже простой разговор, простая беседа, вы знаете, на самом деле многим это очень важно. Это крайне даже, я бы сказал, важно, потому что это дает им ощущение того, что они нужны, они их думают, о них заботятся, кому-то интересно, как они, понимаете? И вот в этом плане. И я не хочу, чтобы вы в том числе обшкали руки. Если вам сейчас тяжело, если вас что-то гложет, Можете с легкостью высказаться в комментарии или где-нибудь там ВКонтакте, в личку. Я с удовольствием отвечу вам. Если у меня есть какое-то доброе слово, которое я могу подарить вам, я это обязательно сделаю. Если вы в этом нуждаетесь, если для вас это так крайне важно, берегите себя, в общем. Не наклоняйтесь. Расправьте плечи. Вдохните глубоко. И продолжайте жить. Я уверен, что у каждого человека есть, ради чего жить. Не существовать, но жить. Всего доброго.